короче привет банда вот мы и выехали на раскопки подняли жопы э, со стульев вот, и выехали покопать сейчас э, полазим здесь на какой-то загадочной местине вот, местина какая-то очень загадочная всем привет сейчас покажем что это здесь вообще за местина такая а что здесь за бомжатня что за если смысл может быть сейчас минут 20 покопаем и отсюда стартанем на другое место. Ну что-то здесь раньше шахтное было, как Саня утверждает. Вот такая местина. Сзади нас. 11... Терекон. Терекончик. Шахны тоже что-то там было. Принято. Принято. Вон он, Саня, стоит. Что, мы сейчас, короче, переодеваемся по быстрому, заводим аппарат и показываем вам, как говорится, и показываем вам добычу, ребят, добычу. добычу. Если что-то интересное, будем снимать. А мне такое чувство, что здесь были только вонючие алкаши и будут О, туда одни уху. пробки попадаться. Все, короче, пока отключаемся. Что, ребята, приступили мы к делу? Сейчас смотрим первый сигналчик. Что у нас там будет. Если еще и промерзу, блин. Копорик. Контент-мейкер. что такая-то, блин. Сейчас открою. Не похоже. Угу. Не важно. Рубил сигнал. Непонятно. Опять я понравил. Сука секунд. Оставляешь меня лишнюю работу делать. Так, пацаны, короче, мы отсюда линяем что эта местина вообще здесь не радует Ребят, мы сваливаем отсюда Сваливаем И же и этот самый, если будете копать, тоже отсюда сваливайте Не приезжайте сюда, ни под каким предлогом делать. Лучше посмотрите стрим Все, как на новом месте будем, так вам Мы вам наберем Так, пацаны, приехали мы на новую местинку Сейчас будем смотреть, глазеть Ага Давайте поглазеем вместе Поглазеем вместе, Сейчас вам покажу, здесь что у нас тут. Там город наш В Туши аппарат пошли копать Все, короче, мы идем Идем искать да. Так, пацаны, нарвались на чудо-сигнал Откопали вот такую деталь Непонятно, что это такое Это заводское у нас тут раньше завод литейный, шкрек, какая-то жижа сприт. Давай еще глянем. Вот здесь сигнал уже. и 80 проскакивает. Бороды. Да. Бороды тут нормально. Это какую там? Она глубину Ну-ка дай-ка я на, на добрался. Ну, погнали дальше. Глянь. Уже яму выкопали. Ага. Давай, Звяк. Мне поражено, юною. Можно это к сбоку? На, подержи. Вот так да зачем а -а -а. мне там снимать? А лучше себя поснимаю. А -а -а. Да, пацаны? А -а -а. Так. так, за дело берется Степан. Снова мне сила. Опа. Пена какая-то. Пена. Так, ну что, парики, очередная находочка. Сейчас мы ее так вот увидим, вот, защётник. О, о что-то есть. <свят> <свят> Опа! Что-то <свят> есть. Смотри, смотри, пошло. Пошло, Уточки. Ну а что это за ботово? Какой-то квадратный металл. <свят> а да нет, да, на... ну, типа но... на каблук, но какой-то похоже. Ребята, рексы пошли. Ребята, рексы уже в кармане практически. Хороший кабок. Так, ходили там, то крыши, крышки, то то, то, пятое, то, десятое, ну, то алкаши э, вонючие, видно, в посадке здесь сидели. Короче, вот такой... На Мольдос. кидай его здесь. Так, сейчас мы еще раз тут, тут, тут все прозондируем. Если мало ли что-то, по ходу песо с этой кучи что нам мутим, то заснимем. Всё, не прощаемся, погнали, ребят, смотрите, еще мы что-то нашли, это тут в этой же яме вот, вон, вон, а, вон, а -а -а. А, а, что то есть. На жопе шерсть. <связь> Трубочки, пошло что -то. Это голдовый снаряд, ребят. <связь> труба. Ну, что? Трубка. Трубочка, труба. Бали ты... Очень прекрасно и хороша. Я уже стихами тут заговорил. Ага, давай себе попасть уже. Ну, положим так. Да не отбивай ты килограммы. Слышь, оно еще в краске там. чистенько. Чистоган, пта. Ёпта. Короче, Короче уже да, рублей 500-700 тысяч долларов уже накопали, сейчас мы GTA. еще тут, мы еще тут это, вот эту насыпь прозондируем вот. Спустя час нашли какой-то сигнал, ходили целый час, ничего не было, сейчас что-то копаем, что-то имеется Тут ничего не имеет такого, он геморрой. Ну-ка давай позвоним. Может завод уйдет? Ну, вот здесь прям сверху. А ч я тут рыл у дня? Уже. Ребят, просто модератор хочет, чтобы я уже сегодня стримил ее. Это шкарабок, шкарабурка. И что, это он так сигналил? Ну да, 90 показывал на него. А что он тут делает? Спрашивается. А, что, пошли дальше? Туда. 5 минут. То есть 2, 2 минуты 5. 2 минуты. 2 минуты 5. Ну давай еще где-то минут 20. Копанемся. И попрем дохватка. Вот а здесь отдыха, да? У меня <свят> <Заново> отдыха. <свят> да, сейчас тут сядем, посидим, перекурим. <свят> вот 74. Ну, уходи. 71. Можно. Знаете, даны... так, а ее пушочек. Земля пушочек, я отвечаю. Только что-то в этой земле пушуче. А ты вот сюда ближе ко мне, ближе к тебе. Угу. А зачем я ближе к себе копья? Шифер. Давай звякну. Подожди. Нет, показывает 75. Все равно что-то есть. В одном месте шерсть. <смех> вот она. Вот она. Рыба моей мечты. Полу Заветный вал. Заветный вал. Заветный, вал. Или заветный кусок трубы? Труба. труба. Ну да, пацаны, момент истины. Снаряд. Бабашечка. <смех> Скажу, что здесь за бомжи роют? Ага. И вот он вроде отвальчик. Шестисотый. Пиу-пиу. Давай, гаси. <смех> Ну-ка, прозвоним еще раз. на пару пытаться взял. Ну, да. Что-то тут зашкаливает. Зашкваривает? Зашкваривает. Непонятно ну, что. Да-да-да. А. а, думаешь на ней? Ну да, файлов. Артоводы. Дай вам бог здоровья. <решит> ну что, давай смысла нету идти. А нет. вот этот, а... что тут не мина, она вот тут вот. А вот этот там. котлован. Да, ну до него чувство, до него 48 детские ребятки. Так, ладно, мы включимся чуть попозже. Много Сейчас найдем что-нибудь. Тут у нас стример отдыхает. Всё, ребят, а <Drama> это перекур. Перекур клавиатуру дайте. Короче, мы еще минут 10-20 ходим и сматываем свои потроха. Бля, там куча прям серьезная, если туда вниз смотреть. Да, там, там движуха была Опа-ча, опа-ча, что я нашел. Какой-то магнитофон. Значит, вот это, закопушка тоже вон. Мы здесь раньше ходили. Но она такая свежая. По этой дороге ходила. вот там. Ничего не бродил. Слушай, а там он еще диван лежит. Здесь суплю, Дуговодие, Пикник. Какие-то ночные лоя проспурились. Пошли туда, сходим вниз, короче. Да что туда идти. Там нет ну места. вон она куча, глянь, насыпанная. Да, да это ров. Блин, ты ну, запалил. Пошли, пошли. пошли прозвоним мы будем собираться, короче, это. Разве... Какой-то, видишь, там подрывали. Да. Вот кучка. Сорок девять. Делаем прямое включение на находку. О, находка. Чьи-то чьи сгнили. Вот что это такое? Остатки от А, они не могли звонить. Тут вот она, глянь, такой прям насыпь серьезно здесь. А, вот она, четырех Не мог, не мог Как минимум 20-30 показывает До истины доберемся прозвонил. Мышл. Мышл. Мышл. Блин, она промерзла ещё, земля. Угу. Давай известно, ну, а то, то, то, то, то, сейчас уже тут котлован выразил. Ты Видишь, задря званил. Попал. Вот. Я опять не там рыб. Ага. Ты красавчик. А то ну сверху. Оказывается, сверху. Опа. Опа. Срослась. Начинаемся. Вау. станем миллионерами. Да что такое? Это как это. Пробрезининая, что ли, блин, хермать. Ну, металлическая она, не Блять, блин, из этого. О, блин, все рассыпалось. Это с плиты. Э -э он видишь, внутри этот идет. Ну скажи. Все, спираль. Спиралька. Ну-ка, давай, что. Сделай зазвон. Сейчас зазу... еще прозвон. Давай вот здесь где-нибудь не типа, помягче. Это тут зашкаливает. А, вот оно. А, это этот, походу, Слушай, что это такое? Графит на этот, блин. Ну да, типа графит от стержни. На него себя блин. Что-то там, блин, что Шрабка Да 16-11 Дичь Дичь какая-то Ну тут еще можно приехать будет походить, я тебе скажу, потому что вот там какой-то вот зачет вот, где камыш вот этот растет, вот там? это не Даже не заводской, мы... или там только где Нет, там и есть тоже песок тоже заводская ну, отсыпка, вот. но вот там заводская Ну найти-то можно будет правильно. Не звоню, да, так, отключаемся пока что Так, пацаны, подведем итоги нашей копания. Короче, Сань, как это, откуда? Заводской? Заводской, в всякая, бадваза. Да, так как у нас когда-то заводы работали, вот такой вот для чиндала. Вот, фабрики дюраль. Дюральки вот таких много понаходили. И именно в одной куче, в одной куче начали копать. Много. Ходили. ролики вот такие чисто они суцельные смотрите даже меди нашли вот да, меди чуть-чуть трохи ну что здесь положили за килограмм наверно 30-40 а 40 кило а это 800 рублей ребята, плюс ну, что, да? зато даже не в том дело сколько мы нарыли да а в том что немножко развеялись погуляли часа 4 на на Стас и или по пошагали, полазили. Потупили. Мышцы свои подразмяли. Да. Так что вот, вот так вот. Будем теперь каждую вылазку э, снимать. Так что все, э, братцы мои, всем покедово. Скоро увидимся на стриме и скоро увидимся на копе. Как говорится, всем пока. Не болейте. Лайки и не дизлайки. Так, ну что, привет, банда. Сегодня мы со Степаном выскочили на раскоп, а именно второе число. Что у нас сегодня по находке? По находке у нас сегодня не будет Так, мелочухи всякой понадолбали. Вот какой-то старатель с работы два кайла стырил домой, не донес. Видно, тяжелые были, оставил, прикопал где-то в ямке там. Ну и находку нашли. Ну и, короче, вот такой вот кусок трубы. Не густо, но зато три часа проведенные с пользой, походили, побродили. Жопу со стула подняли, нормально. Вот. Вот, все.